Мои песни это тест Если тебя не прет, то что я пою? Значит у тебя просто недостаточно высокий IQ Самый длинный язык меня однажды убьют Но пока что я тут Живой, здоровый и орущий в микрофон вакью Бычью, бритью, любому тупому хую Если кто-то что-то не расслышал, дважды повторю Говорят, что думаю, не думаю, что говорю Самосохранение я инстинкт игнорирую Не реагирую я на, на доводы, правого дай, смысла На, на дороге дорога, как и на Выявлены, другие видят во мне наивные миры, игры книги. Ты пойми, я гибрид, я вырос и таким, и таким Я не был задуман для светософитов, инфрид И адреналина, выбор линии, судьбинный ядрит Я просто годами писал, смотрел в окно его стирал, не устану, толстел по окно. В отделе на улицу давали Писели руками, ногами, подручными миспами В армию не взяли, селезенки нету Потому что так, что свои пенсы есть во всем Их видеть место нужно И я хотел, чтобы каждый амбал догнал Что ему извили, не прибавил тренажерный смыль Что он ничего не поменял тем, что мне въебал Рано заживет, проснется перелом Байкл-бин-гал разрежут нитки, швовый гиг Пас, пас, пас Руки снова схватят микрофон Пас, пас, пас Каждое слово снова точно в цель Пас, пас, И снова правда будет Борать и власть не такова Если ты мудак, не надо думать, что я сказал, об а в этом просто так Значит, а то были причины, и ничей кулак Эту проблему не решит никак Я из я получал получил, и еще раз опять Опел, шучу, я и бал, и по но хочу Ещё не раз ответно, в нем шучу Появил помочь нам, как я хочу, хочу Я из будто бутылок за Спускаюсь от баланса, элиты к улицам лето Раз Разу то надо жить и глубже дышать Девочке висеть, что придав, но я переживу и это Я ответь на такой вопрос Может ли творец жить в вашей слоновой кости? Может быть творец или я работе? Фильмош, или может ли сохранять свой не